Всем привет, с вами Зимфи и это второй выпуск. Что было бы, если бы какое-то существо было в реальности? Или как бы его создали? Кстати, поздравляю, у нас уже 200 тысяч, это очень классно. Что вы знали, когда я создавал канал, я никогда не мечтал даже и не думал, что у меня будет когда-либо столько много подписчиков. Хотя сейчас, на самом деле, если смотреть на YouTube, 200 тысяч – это не так много людей. но Мои фанаты супер, я ваш сам фанат, и вообще все очень круто. Ладно, сейчас мы поговорим по поводу сиреневоголового. Сири сиренеголового, но это не важно. Я думаю, правильнее говорится Саренхед. В общем, а этот чувак, 12 метров ростом, пока непонятно, он один живет. Короче, по нем очень мало информации. Но что мы прекрасно знаем, что он сейчас на хайпе, и всем интересно, возможно ли его создать в реальности. И я вам хочу доказать, что возможно, если же у наших ученых, ну, там чуть-чуть с головой будут проблемы, ну, это как обычно, и естественного правительства, они, возможно, создадут вот такую вот херню. Вам интересно узнать как? Если да, оставайтесь до конца. И, кстати, я создал телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, смотрите, там будут выходить очень много чего интересного запретного, ну, ни, ни хрена не запретного, просто то, что я вам не говорю просто так. Окей? Ладно, поехали. Мы знаем, что ради сохранения жизни, да и убийств, что же скрывать, люди находят все более и более защищенные методы, но тут немного все иначе. Давайте представим такую ситуацию. Сверхдержавы, такие как США, Россия и Китай, начали конфликтовать банально из-за ресурсов и готовят ядерное вооружение, которое в дальнейшем захотят использовать для уничтожения государства противника. Кстати, ничего не напоминает? Напишите комментарий быстренько, какую игру напомнила... Начало моего рассказа. Итак, правительство США дает наставление о быстрой разработке служб, которые будут оповещать жителей о надвигающейся угрозе. В этом задействованы все спецслужбы и ученые штата. Один из ученых с Бостонского университета, который славится своими роботами, Boston Dynamics, предлагает разработать роботов, которые будут бегать по городам или же ездить для оповещения жителей. Первые прототипы были выпущены и пытаются оглашать людям о надвигающихся угрозах. Но из-за маленьких батарей и не очень быстрого хода эта затея была откинута и дано распоряжение усовершенствовать роботов. Второй прототип был уже более стабилен, но по размерам куда больше. И он начал действительно пугать людей, ведь для них было странно, почему вдруг власти решили делать каких-либо роботов для повещения граждан. Начались первые бунты и все роботы были разбиты и уничтожены. Власть в замешательстве, люди боятся, они не понимают, что происходит, им власть ничего не говорит. США, Китай и Россия вступили в борьбу за ресурсы и территории. Естественно, простым людям это не нужно знать, но ведь люди хотят справедливости, правда? Спустя некоторое время Россия придумала новое оружие, которое будет действовать на физиологическом уровне, чтобы уничтожить США изнутри. Поначалу отравляющие газы выпускали из баллонов по ветру в направлении неприятеля, однако ветер переменчив, поэтому во время внутренней войны были нередкие случаи поражения собственных войск. Применение в качестве способа доставки артиллерийских боеприпасов в эту зону решает лишь частично. Дождь и высокая влажность воздуха растворяют и разлагают многие отравляющие вещества, а воздушные восходящие потоки уносят их высоко в небо. Из-за этого было решено добавлять в источники воды, новую разработку, биологическое оружие, в основу которой добавляли гормон рост. Проведено немало исследований, подтверждающих исключительную пользу гормона, если применять его в рекомендуемых количествах и не превышать допустимых дозировок. Но, конечно же, ученые из матушки России сделали дозировку в тысячу раз больше для нормального человека. Они пытались добиться максимально побочных действий. Но власти США заподразделили неладное и решили использовать их биологическое оружие на своих подопытных. США вводит карантин и закрывают любые возможности доступа к питьевой воде. Открываются свои пункты выдачи чистой незараженной Воды. Далее ученые берут одного из своих лучших проектов, роботизированного симбиота, созданного для условий, которых он может выживать в зонах радиационного заражения, на которого не действуют разного вида бактерии. Его батарея рассчитана на более чем 10 лет службы. Чтобы генерировать энергию и подзаряжать свои батареи, ему нужно двигаться. Его наделяют двумя огромными мегафонами, которые будут встроены за место головы, и с которыми он сможет оповещать граждан США. Также его рост увеличили до 10 метров, для того, чтобы он спокойно мог преодолевать любые неприходимые места. За основу тела был взят обычный человек. Голову убрали, но встроили навигационную систему и центральный компьютер, который будет контролировать извне. Далее, для усовершенствования тела нашего симбиота использовали биологическое оружие русских, а именно гормон роста. Но на тело симбиота повлияло оно не в самых лучших качествах, и у него добавились некоторые побочные эффекты. Рост внутренних органов. Поскольку у нашего симбиота тело человека, в него были вмонтированы схожие с человеком внутренние органы, такие как сердце, печень и легкие. Для того, чтобы качать жидкость, схожую с кровью. Для того, чтобы работали мегафоны, независимости от энергетических запасов симбиота и печень, которая сможет выводить любые вредоносные вещества с организма. Все эти органы были увеличены из-за гормона роста. Кожа из-за недостатка воды высохла и приклеилась к костям. Рост нашего симбиота увеличился на 4 метра. Руки также увеличились, так же сильно, как и корпус, и теперь они доставали практически земли. Но симбиот все же работал нормально, в нем были устроены функции защиты против нападения, дабы люди не смогли навредить в будущем ему. Ведь первых роботов уничтожили люди, которые боялись за свою жизнь. Спустя еще немного времени его ввели в эксплуатацию. Россия объявляет войну Китаю и США, началась третья мировая война. Но как быстро она началась, так же самая бы страна и закончилась. Таких симбиотов было решено сделать несколько и раскидать по крупным городам. Россия и Китай запускают ядерные ракеты. США также не дают задних, и она решилась на это. В это время на улице крупных городов выводят нашего симбиота. Он передвигается и повещает людей о надвигающейся катастрофе. Три, два, один... Ядерная бомба взрывается в разных частях мира. Наши симбиоты, которые были улучшены, выживают. Они справляются с радиацией и взрывной волной. Некоторые погибли под обломками. Симбиотов осталось всего лишь несколько. Из-за того, что главные центры больше не работают, симбиоты не получают приказов и переходят в режим спячки. Они используют лишь защитные протоколы. Вся их кожа обгорелая. Из-за недостатка жидкости в организме они начинают высыхать. Эти существа неразумные, но все же используют свои ресурсы для того, что, как они считают, оповещение и защита граждан. Из-за отсутствия навигации они просто стоят на месте, иногда передвигаясь по локации и издают странные записанные в памяти сигналы. Спустя время, после того, как люди увидели, что радиационный фонд уменьшился, они выходят наружу и видят это нечто. 14-метровое существо, которое просто стоит и издает странные пугающие звуки, люди собираются вокруг него. Изучая, что же с ним случилось и как он вышел, порядка десяти людей окружает его, один из них берет камень в руки и кидает симбиота, дабы удостовериться жив ли он или просто, просто так. У симбиота активизируется защитные протоколы. Ну как, люди, это похоже на правду? Потому что мне кажется, что скорее всего да. Знаете почему? Потому что наши ученые немножечко за головой не дружат, правда ведь? Ну и ученые, штаб за головой не дружит, или, или я с головой не дружу, но это не важно. На самом деле это все выдумано мной, и я бы хотел у вас узнать ваше мнение, возможно ли такое в реальной жизни? Как вы думаете? Или, возможно, я чего-нибудь упустил? Опять же, это все за фантастики, это мои выдумки, но если вдруг что, вы меня можете поправить. Это вообще легко сделать, знаете, как меня поправить? Или написать, что я говнюк, или что либо такого, вот там вот ниже, есть вкладочка «Комментарии», вы просто напишите комментарий, я его прочитаю и вам отвечу. Вы знаете, что я люблю отвечать на ваши комментарии. В общем, всем огромное спасибо за просмотр, если вам нравится такая рубрика, обязательно комментируйте, оценивайте этот ролик. Лайки, дизлайки, вообще пофиг. Главное, оценить ролик, и я тогда пойму, стоит мне продолжать делать такие видео или не стоит. И если вам нравится моя физиономия в кадре, обязательно тоже пишите. А с вами был Зимфи. Всем хорошего карантина, наверное. И обязательно оставайтесь, подписывайтесь, бла бла бла бла бла бла Что я там не сказал, делайте. Окей? Все, всем спасибо. Кстати, да. Спасибо, кто на стриме. Вот прямо сейчас сидит, вот прямо ты. ты. Спасибо тебе огромное. Я очень ценю твою поддержку. А на этом видеоролик заканчивается.